Доброго времени суток, друзья! С вами Алканавтер и буквально несколько дней назад Туева куча людей узнала, что в России есть очередной, как всегда, не имеющий аналогов в мире танк Т-90М. К сожалению, малое количество людей знает... до сих пор нет в армии и как говорится не понять когда будет еще меньшее количество людей знает о том что в сеть просочилась фотография новейшей модификации м1 а2 сеп в 3 и конечно же сегодня мы будем говорить об этих двух танках и если вам нравятся такого рода аналитические ролики и вы хотите чтобы именно их было больше на ютюбе ставьте лайк этому видео и безусловно пишите комментарии потому что там будет одище я уже вангую меня назовут пропагандоном вот смотрите и наслаждайтесь. Ладно. Первое отличие новейшей модификации Абрамса это комплекс активной защиты Трофи. Я уже о нем рассказывал примерно в начале прошлого года, однако тогда речь шла порядка о 100, может быть 200 комплексов для танков Абрамс в Европе. Сейчас же просочилась информация, что этих самых Трофи будет закуплено полторы тысячи. Больше, чем Т-72, Б-3 и, наверное, Т-90 на вооружении армии России. Ну или примерно 100 же. Главная угроза для современных танков это безусловно ракеты и гранатометы. И Трофи практически полностью нейтрализует эту угрозу. И может это делать с любой стороны и максимально эффективно. Вообще на фоне всего этого достаточно смешно выглядят заявления, которые вы сейчас услышите и увидите. Собственно, военная приемка. Смотрим. На дальности до 5 километров эффективно поражать высокозащищенные цели типа танк. Попасть в танк противника, находящийся в 5 километрах, это очень хороший результат. На таком расстоянии человеческий глаз не видит ни самого противника, ни его танк. Но зрение у Т-90М явно лучше нашего. Чуть позже вы увидите, как прорыв работает на таких дистанциях и как его ракеты врезаются в цель. Уж не знаю, в какую цель врезаются ракеты комплекса, разработанного в 80-е годы 20 -го века, а именно тогда был разработан рефлекс. Зато могу показать новейшую разработку западных КБ, которая прошла испытание. Это комплекс активной защиты Iron Fist, сбивающий подкалиберные кумулятивные гранаты и противотанковые ракеты с очень высокой долей эффективности. А как вы думаете, установлен ли комплекс активной защиты на Т-90М? Вы уже догадались? Давайте послушаем. Да, здесь на этой машине мы его не видим, но возможность установки комплекса активной защиты предусмотрена. Это вот та самая арена. Ну, если можно сказать, ее аналог. Про ту самую арену нам рассказывают еще с 90-х годов. Есть буквально несколько фотографий с испытаний и видео с испытаний. Их мусолит уже давным-давно. Да, когда-то Советский Союз был лидирующей страной в области комплексов активной защиты. Это была та страна, которая первая поставила на вооружение танк Т-55АД, оснащенный комплексом активной защиты. Однако на данный момент никто и никак не пришлет мне даже роту танков в строевых частях, которая будет вооружена... И защищена комплексом активной защиты Если вдруг кто-то мне пришлет там роту т 72 b 3 или Т-90А А не ржавеющий на складах Т-55АД И несуществующие в войсках арматы Тому 1000 рублей Но вы не парьтесь, никому она не достанется Потому что таких танков на вооружении России, к сожалению, нет И вот на Т-90М нам снова обещают, что этот класс будет А когда будет, да фиг его знает Скорее всего, никогда Давайте посмотрим на второй элемент, который у нас а, светится на Абрамсе. Это усиленная броня лба башни. Как минимум, габарит составляет порядка 100 мм. Дополнительно перетряхнули вроде как и а, сам наполнитель лба башни, поэтому стойкость оценивается где-то в 800 плюс-минус миллиметров против кинетических боеприпасов и сильно за 1000 против кумулятивных. Соответственно, а, чем же может порадовать наш... Дали боеприпас М829Е4, он же А4, с бронепробиваемостью ориентировочно 750, ну может быть, если очень натянуть на глобус, 800 мм с 2 км катаной гомогенной брони. Но это вот максимум. А что же у нас у Т-90М? В отличие от обычного боеприпаса у подкалиберного, диаметра бронебойного сердечника меньше диаметра канала ствола. Именно поэтому он подкалиберный. БМ-44, это 3 БМ-42 Манго, 85-й год, бронеприбиваемость 500 миллиметров, 500, это, действительно, самый основной боеприпас танка в России, ну, еще ВАН-3БМ-32. Но, давайте проверим, сразу, что там за пушка, может быть, можно что-то и посерьезнее зарядить, тут экономить. Ствол. Ствол используется тот же, при этом имеет конструктивную особенность, это использование учета изгиба канала ствола. Ага, то, что в натовских танках в 90-е годы были. Ну, в общем, 246 м скорее всего, М5. Орудие-то на самом деле неплохое, можно стрелять там всеми типами боеприпасов, это и фугасы, и ракеты, и ломики, и так далее, и тому подобное. Но есть ограничения по автомату заряжания, и, скорее всего, лучший боеприпас там доступный, это свинец 1 или свинец 2. Собственно, их бронепробиваемость оценивается в 650-700 мм. Соответственно, скорее всего, Ловить против лба башни а, новейшей модификации Абрамса, а сам Абрамс придуман в 70-е годы 20 -го века. Ну, мягко говоря, скорее всего, будет нечего. Причем эти танки будут очень массовыми. Вы скажете, но есть же пушка Арматы 2А82. Да, и там, бреди, тоже порядка 800 мм. Это, наверное, мощнейшая танковая пушка в своем калибре. Я думаю, что она даже чуть-чуть превосходит снаряды обычного Абрамса. Другой вопрос, что проблемы с производством этой пушки огромные. И, по факту, ничего супер нового в ней нет. Это продолжение идей пушки 2 a 66 80-х годов. Или d 91 т повышенного могущества, которое должна была быть установлена на объект 187 мой самый любимый танк, когда-либо созданный в своем классе. И, конечно, смотрите видео отдельно. Даже пробовали в объект 188 ее впихивать. Ну, вариация на Т-90, только не курильщик. А теперь, что за снаряды воздушного подрыва в Т-90М? Вот это, наверное, перемога, да? У нас сквозных пробитий. Сквозных пробитий 15 пробитий сквозных, одно не сквозное. Ну то есть результат положительный. Да, результат положительный, цель поражена. Цель поражена. Причем, как я понимаю, результат 15 раз положительный. То есть если было бы одно Достаточно скв... одного. Ну, может быть цель поражена, но я, честно говоря, не очень. Система iNet была еще на Т-90А, сделана она была в нулевые. В общем, давайте посмотрим на актуальные НАТОвские боеприпасы, работающие по той же схеме. Например, немецкий ДМ-11, который может стреляться практически из всех пушек НАТО. В общем, фишка в том, что взрыватели у него программируют. В том числе существует тот самый воздушный подрыв. Воздушный подрыв интересен тем, что у этого снаряда есть ГПЭ, готовый поражать элементы. Посмотрите на количество пораженных мишеней и на плотность пробития. Это документы. Это не какая-то там левак. Это документы с испытаний по выстрелам. Собственно, поражаемость шедевральная. С двух выстрелов 24 цели уничтожен. Вот. И, конечно же, помимо всего прочего, и взрывчатка. Есть те самые танкстан боусы. Это вот готовые поражающие элементы. Может быть, воздушный подрыв, может быть, подрыв как осколочного боеприпаса, как фугасного, с преодолением препятствия и так далее и тому подобное. Вот это новейший боеприпас называется. А то это технологии ну, нулевых годов Ай-нет, Хорошие, нормальные технологии, но гордиться этим вообще нечего. Вообще Т-90М танк хороший, на самом деле. Если бы он еще вышел, тогда, когда вышел Т-90А, а не в 2019 году, его заканчивали испытания, чтобы возможно штучек 100 сделать к 25. Ну серьезно, ребят. Это ни в какие рамки. И ни комплекс активной защиты, ни мощной пушки, которая могла бы нормальные боеприпасы использовать хотя бы той же 2.82. Ничего по факту супер новаторского нету. Да, дали тепловизор, дать, дали панораму, но такое. Честно говоря, я не хочу и хвалить супер Абрамс. Вот это супер нано-танк перемога невозможно. Но его умудряются поддерживать, его умудряются делать таким, что его броня будет, если не неуязвима, то иметь. Хорошую сопротивляемость и умудряются дать действительно массовые комплексы активной защиты, то что нужно в 21 веке, и умудряются поддерживать боевую эффективность. Я безусловно за то, чтобы танков как Т-90М было гораздо больше, но к сожалению в лучшем случае будут толпы Т-72Б3, а по факту наверное даже Б и Б1 6 года. Вот, к сожалению, ребят, к сожалению. Пишите ваше мнение в комментариях. Конечно, я понимаю, что уже подгорели у тех, кто, скажем так, очень любит определенные телеканалы э, задницы. Но вот такое вот у меня мнение. Пишите ваши комментариях, э, делитесь этим роликом, и тогда как можно больше людей узнают правду. Ну, по крайней мере, с моего дивана.